Чтобы снять деньги с Текс, мы нажимаем на кнопку ⁇ Вывод средств ⁇ Пишем сумму для вывода, пусть это будет 110 тысяч тенге, в долларах 220 долларов. Вводим пароль для вывода. Этот пароль вы должны запомнить, так как при каждом выводе его будут запрашивать. И подтверждаем вывод. Давайте проверим кошелек. Деньги ушли на бинанс.